Всем привет! Сегодня у меня чудная распаковка, сегодня из Китая не из России товары Так, сегодня, сегодня 2 числа заказывал 11-11 как пьет, то это как варенье так и насос был заказан на один день 11-11-100 и по день только один товар, товар из Китая, а другой из России Так, тут у меня компрессор для велосипеда Так Вот Надо чином. Ну, в принципе, другого не ожидалось. Тут описание. Но не по-русски. Ладно, так, дальше. В наборе идет у нас там насос. Кстати, коробочка у тебя даже, подарочная. Тут какое-то описание. Интересно, визу здесь по-русски. Что а, все по-нерусски. Не русская, китайская. Так, ну вот насос в таком вообще не пахнет мешочек. Так, вот. открываем мешок и достаем оттуда компрессор. Вот такого кладно. Я... Так, вот включил. Не знаю, что он показывает. 49 чего-то. А, тут можно установить мешать. Это, видимо, давление. Что еще у нас там имеется? Зарядник. Сразу университет сюда. USB зарядник И разные приходники сейчас попробуем зарядить что-нибудь. Кстати, вот <связать> <связать> это включение как шум да, будет у нас накачивать. Ну Он еще и с фонариками. Так вот включил я, к примеру, вот. с подсветкой. Я не знаю, насколько он заряжен, сейчас возьму какую-нибудь камеру, попробуем зарядить, имею в виду. не имею ввиду, накачать. Вот у меня колесо, оно вздутое. Ну, сколько читал, этот насос, подходит подходящий для машин. Так, такая. Ух так. ты, так долго идет. Это Хорошо. Интересно, что... Надо включить сначала. Попробую вот... просто эту кнопку нажать. Просто так не работает. Это фонарик включается. Во. Так, ладно. Видно? Включаем. И... Пошло. Вот. Все заменяются. Я не знаю, что еще значит. Но... касается довольно быстро. Ого! Кстати, уже. Ну ладно, вы несколько И оно и уже скоро. Я думаю, что это 3 атмосферы сейчас делают. 2,8. 3 атмосферы. Ну, если говорить. Если говорить по-русски. Сейчас закачаем, Хватит. Так. Все. Вообще каменная. Тут даже не продавить. Вот эта вещь. Так, сейчас я его заряжу. Заряжу. и потом дополню видео. Буду просто накачивать колесо, и спускать, накачивать, и спускать, и насколько хватит. Заряда. Насколько накачал колеса Вот именно до такого состояния Чтобы не прожать Такого каменного состояния вот. Так, все накачал, Зарядил полностью Насос Вот, постил колесо Не знаю, как я раньше без этого насоса, конечно Я года два уже назад его собирался купить Тогда он стоил намного дороже Сейчас посмотрим, сколько хватит зарядки среди Так, только что вот до конца, потому что я в пути сегодня ехал. И еще накачивал колесо. Так, ну что ж, погнали. Первый раз нажимаем сюда. Я не разобрался с цифрами. Мне, в принципе, это... Мне интересно. Мне кажется, ставить предел по накачке и... Так, ну-ка. Погнали. Давай вот даже можно отпустить. Не знаю, я уровень заряда. Довольно быстро он. Вот, вот, вот. вот это вот воздух. Вот, газа практически. Ну, будем считать. Сколько раз. Это опять до каменного состояния. Тут не знаю, что тут происходит. Я так, на ощупь его. Дальше уже места нет. Сключаем. Так. Один раз. Сейчас будем пускать. Там народ в комментариях к этому товару писал, что Шейну машину, короче, вот угу. ну все, в принципе, вот так. Сейчас будем второй раз. Сам компрессор так нагревается в трубочке. Вот сам такой прохладненький еще. Погнали второй раз. Это лицо летняя русская. Один девяносто повтор. Вот Очень быстро. Второй Как выключать? Так. Трубочка нагрелась. Так. Я стоит ли все это на камеру показывать как раз. Узко. Если это ускорим. Ну, вот, всё. Колесо спущено. Так. Третий раз. Нажмём. Просто моментально все. Как я раньше без него живу? Вообще не продаюсь Так, кончается так. Третий Отпускаем То есть не фуфло продали, качественный такой товар. Так, все, вот, сейчас купишь, четвертый раз. Так, так, так. Четвертый раз. Попробуем. Глаза без сочета. крышка новая тугая еще такая классная так сейчас пятый раз Вот. Опять до каменного состояния. Выключаю. Но мне кажется, быстрее аккумулятор сядет на фотоаппарате, чем здесь. Пять раз уже. Сейчас пошел на шестую зарядку, здесь вообще реально нагрелось. Видно, вот. Еле касаюсь. Ладно, Надеюсь, вот он не сломается. Так, как раз? Шестой раз. Погнали шестой раз. Мне кажется, ограничение можно ставить на давление. Ставить там определенный цифрой. Это кампория, сарклассный. 6 раз уже. ну это вот до такой перекурки, дальше я не вижу лучше. Так, хватит, всё, так, 6 раз, пока. Чтобы в 7 раз заряжать, я посмотрел на сайте продавца, нечемное время зарядки 8 минут, то есть там компрессор работает 8 минут, ну не знаю, странно, если потом давление сильно качано, уже будет уже усилия больше прилагать. Сейчас седьмой раз будем заряжать, я не буду, хотя нет, я по минутам проверю, я хочу в следующем видео, допустим, просто возьму камеру, и будет сколько надуется, только надуется минуту, займем таймер, и будем просто смотреть, что будет с камерой, так, погнали дальше, седьмой раз. Прям чувствую, как он называется. 7 раз уже. Так, сейчас седьмой раз зарядили. Ну, в принципе, я не знаю, на большую и очень большую поддержку хватит. Ну, просто за глаза. Все, семь сейчас. Восьмой раз. Погнали! Просто камера не стопаковалась, можно его не разбортировать, а на максимум его накачать и доехать до пункта. чтобы Дырка будет там закрыта. Восьмой раз. А может не звучно было, но если, допустим, дырочка появилась в камере, спустилась, и надо ехать, можно просто ее накачать до предела и доехать до пусто-назрочения, потому что камера будет прижимать дырку, точнее покрышку. Все будет отлично. Допустим, да? Эх, был бы у меня байк, я бы колесо футбайка, там, конечно. Так, сейчас девятый раз будет. У меня уже садится аккумулятор на аппарате. Да, вообще, плотно. Все, у меня аккумулятор сел раньше, но я так доделал до 11, на один зарядок хватило, прям притык, 11 зарядка, немножко такая она, и все, он выдохся, то есть вполне, думаю, стоящий весь. сейчас опять поставим зарядку, и хочу, 11 закачек хотела, и хочу включить камеру, как он ее накачает без покрышки. Сколько он стоит большая спастели круг и примерно сколько минут он будет ее качать все подписывайтесь ставьте лайки и зайдите посмотрите этот товар очень интересный компрессор